Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала «Чистое сознание». Меня зовут Виктория, и я хотела бы поделиться с вами интересным осознанием, которое со мной сегодня ночью произошло. Но перед этим хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом и пожелать вам всего самого лучшего, самого светлого и все лишнее оставить в прошлом году и забыть об этом. И осознание мое заключалось в том, что я рассмотрела чувство вины, что совершая какое-то негативное действие, или же, как нам кажется, негативное действие, мы начинаем себя осуждать, грызть и тащить вот это чувство вины за собой, как какой-то тяжелый камень, который давит. И зацикливаемся на этом ощущении. Но самое интересное, что я увидела, это то, что... <смех> что это чувство вины, оно само по себе нелепо. Потому что, совершая даже деструктивное действие, мы приобретаем какой-то опыт, какой-то навык. Это как наш индивидуальный рост. И невозможно быть мудрым вчерашним числом. <с> Мудрость, она и происходит с нами через опыт. И очень важно помнить об этом и отпускать. А, отпускать чувство вины, отпускать угрызение совести. Ведь это уже произошло, это уже случилось. <с> Конечно, я сейчас не хочу говорить о том, что если отпустить чувство вины, что можно стать безнравственным, хотя нравственность это тоже оценка, это тоже игра с каким-то образом. И в этом новом году я хочу вам пожелать вот эти все тяжелые камни, связанные с чувством вины, боли, страданиями и еще чем-то неприятным оставить в прошлом. И позволить себе посмотреть на себя новыми глазами. Это очень меняет, многое меняет. Позволить себе посмотреть на своих близких новыми глазами. Не через опыт каких-то прошлых невзгод, оценок, суждений, а новыми глазами. Я думаю, что вы можете тогда заметить очень многое. И в себе открыть. Очень много интересных сторон. И я вам этого искренне желаю. Пожалуй, на этом я сегодня закончу. Это мой экспромт. Не знаю, как вышло, но надеюсь, что вы меня услышали. Всего доброго. До свидания.